Добрый день зрителям нашего канала Сегодня нам на стол попала новинка от компании Радио Сила Сибишка 300 Поставляется она вот в такой у нас коробке Уже довольно классическая для этой фирмы Давайте заглянем внутрь Внутри у нас лежит инструкция в глянцевой обложке на русском языке инструкцию обязательно прочитайте здесь много интересного написано пока мы ее отложим дальше у нас идет сама радиостанция вот так вот она выглядит Небольшой дисплей, четырехпиновый разъем для тангенты, два регулятора и небольшой набор клавиш. Так, что еще у нас? Также в комплекте у нас идет гарнитура. Обычная, бескнопочная. Только кнопка передач. И. -и, -и, -и, -и. Скоба крепления, классическая для автомобильного крепления и держатели Барашки, запасной предохранитель, держатель для тангенты. Габариты радиостанции в принципе стандартные. Глубина 15 сантиметров Ширина 14 см. И высота где-то 4 сантиметра. То есть спокойно войдет в однодиновую диновую рамку. Сейчас мы ее подключим и посмотрим, что она из себя представляет. Итак, мы ее подключили. При первом включении у нас отображается RU, российский стандарт, D-сетка. И дальше уже видно 9 канал амплитудная модуляция. Быстренько пробежимся по назначению клавиш и волокодоров. То есть здесь у нас клавиша ASQ это автоматический шумоподавитель, AMFM, выбор модуляции CH919, быстрый переход на девятый девятнадцатый канал сетки D. Далее под волокодерами у нас располагаются клавиши переключения каналов вперед-назад и посередине клавиша сканирования. Это у нас включение, она же громкость. Первый волокодер и второй волокодер. Это ручной пороговый шумоподавитель. Переходим на 15. Работает обратно на 9 работает то есть в принципе радиостанция у нас простая бюджетная по выходной мощности она выдает нам вое так сейчас во имя она выдает 8 ватт и в ФМе В FM она тоже нам выдает порядка 8 Вт. Радиостанция имеет 240 каналов, 6 сеток. Есть два стандарта. Российский частота оканчивается на пятерку. Например, частота 15 канала будет 27135. И европейский частота оканчивается на 0. Например, 15 канал будет 27130. Также есть дырки в каждой сетке по 5 дырок. Всего 6 сеток. Так как разъем у радиостанции 4 пиновый, то по распиновке тангенты у нее взаимозаменяемые, допустим, с 300 мегаджетом или с 333 третьим. Сейчас у нас подключена нагрузка, но мы перейдем в другое место и подключим внешнюю антенну. Попробуем с кем-нибудь связаться и послушаем качество модуляции у этой радиостанции. Проверяем новую радиостанцию CB300 на внешней антенне Сирио-2012. Ребята, давайте рацию проверим, как меня принимаете. На гилевке нахожусь. Спасибо большое. После мира тут сразу после перегибско ДТП, но в принципе машинка в правом ряду стоят. Большая машинка и маленькая. Кримский тракт. Как она там правильно практива? Подскажите, малая монтажника, в сторону дрота, большая топка, нет. Молтиников сторона Пермякова, огнетушитель едет на мигалках. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на наш канал.